Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это седьмая видеоинструкция о программе SMM Combine, программе, которая автоматизирует действия в социальной сети ВКонтакте. В этой видеоинструкции я расскажу о втором парсере программы SMM Combine. Парсере, который позволяет собирать сообщества по интересующей вас тематике по интересующему вас ключевому запросу. Если вы смотрели предыдущее видео, где я рассказывал о парсере людей, то с парсером сообществ вы уже можете разобраться самостоятельно, потому что принципиальных отличий в работе этого парсера нет. Поэтому я на конкретном примере, как и обещал, покажу, как работает этот парсер. Перед использованием парсера программа должна быть настроена, должны быть куплены аккаунты. Я вот сейчас, 31 декабря, купил 10 фейковых аккаунтов. С которых сейчас и буду отыскивать нужные мне сообщества. Буду искать сообщества, связанные с английским языком, так как я продвигаю языковой центр. И все, что мне нужно сделать, это в окно парсера вставить адресную строку из поисковой выдачи контакта по сообществу. Возвращаюсь в контакт, прихожу в любой... Из аккаунтов выбираю сообщества и в строке поиска набираю нужный ключевой запрос. Ну вот мне нужен ключевой запрос английский. поисковой выдачи 35 тысяч сообществ. Точно так же как и с парсером людей контакт накладывает ограничения поэтому если вы хотите собрать по максимуму нужное вам сообщества соответствующие вашему ключевому запросу в моем случае английский необходимо сегментировать поисковую выдачу то есть разбивать ее на максимальное число сегментов чтобы в общей сумме хотя бы приблизиться вот к этому числу 35 тысяч парсеры по людям мы делали очень простую вещь, мы сегментировали по возрасту, но сообщество по возрасту сегментировать не получится, поэтому первое, что нужно сделать, это выбрать нужный вам тип сообщества, мне нужны группы, я выбираю именно группы. Видите, количество уже уменьшается до 28 тысяч. А далее я просто эти сообщества буду разбивать по городам. Но это самый простой способ разбить вот этот вот конгломерат на более мелкие части. Выбираю страна Россия. Опять же, смотрите, количество сообществ уже уменьшается. Можете набрать сообщества по другим странам, но меня интересует только российские сообщества, связанные с языком английским. Первый сегмент это город. Самара. Вот. вот Все вот эти 312 сообществ самарских я однозначно соберу. Копирую адресную строку и размещаю ее в окошке SMM Combine. Нажимаю клавишу Enter для того, чтобы перейти на следующую строчку. Возвращаюсь в контакт и выбираю следующий город. Воронеж. Воронеже 152 сообщества. Опять же, беру, копирую в окошко и самом комбайн. Опять же, Интер. Следующий город, Москва. Здесь, конечно, количество сообществ значительно больше. Все московские сообщества я вряд ли соберу. То есть, если вам нужно по максимуму собрать все, что из Москвы, необходимо вводить какие-то дополнительные а, параметры для поиска. Ну и вот таким вот образом собираем сообщество. Я сейчас поставлю паузу, чтобы набрать несколько еще поисковых выдач. Ну, думаю принцип вам понятен. Конечно, чем на большее количество городов вы разобьете ваше сообщество, тем больше вы их в итоге соберете. Конечно, в некоторых городах будет небольшое количество сообществ, но это гарантия того, что все вы их точно соберете. То есть, какие еще есть параметры у парсера сообществ Адресные строчки из поисковой выдачи вы можете открыть из какого-то текстового файла. То есть нажав на кнопочку Open и выбрать нужный вам текстовый файл, в который вы предварительно сохранили результаты этой поисковой выдачи. Строка с аккаунтами. Здесь вы подключаете те аккаунты, через которые будет идти поиск. Вот я подключил аккаунты, которые только сейчас купил 31 декабря. Вы можете настроить количество потоков и задержек. То есть, у меня сейчас один поток, потому что я работаю без прокси. Прокси закончились. Ну, 31 декабря купить новые прокси, наверное, нет никакого смысла. Куплю позже. Поэтому я поставил один поток побольше задержку, чтобы не так быстро умирали мои аккаунты. А количество участников. Вот это вот очень Важный параметр то есть здесь если вы пишете нули видите то есть не ограничено это будет не совсем правильно то есть необходимо указывать ну конкретное число количество участников в группе например от 3 и до максимального количества например 900 999 вот такое то есть нули лучше не пишите, но во всяком случае это рекомендация автора разработчик. Далее, ищем естественно только открытые группы, это опция включена по умолчанию. Опция с открытыми стенами, в зависимости от того, что вы планируете делать с этими сообществами вы можете включить или не включать эту, эту опцию. То есть, если вы в дальнейшем хотите просто собрать всех участников этих сообществ и по ним в дальнейшем делать рассылку, опцию с открытыми стенами можете не включать. Но если вы планируете в дальнейшем по этим сообществам размещать какие-то посты, то есть рекламироваться в этих сообществ, то эту опцию обязательно надо включить. И еще одна очень полезная опция – это «Подробно контакты». То есть, если вы эту опцию включите, то программа будет собирать и контакты организаторов этих сообществ. Очень полезная вещь. Контакты организаторов будут собраны в отдельном файле. И затем, например, по этим... А вы можете сделать рассылку, либо собрать друзей администраторов групп. Вот и вся настройка этого парсера. Разместили ссылки на поисковые выдачи. Еще раз повторю, чем лучше вы их сегментируете, тем в итоге больше соберете. Настроили количество потоков, количество по группам. Включили нужные вам опции. Все можно нажимать кнопочку старт. Я нажимаю старт и пошел процесс парсинга сообщества. Так как у меня один поток и большая задержка, это все будет не быстро. Поэтому поставлю сейчас на паузу и когда парсер закончится, я вам покажу результаты работы программы. Так, Я не стал дожидаться пока процесс парсинга дойдет до конца. Нажимаю на кнопочку Stop. Вот в логе вы можете видеть, какие поисковые строчки обрабатывает Программа он пишет сканирование строки такой-то из поисковой выдачи. И сколько программа набрала по каждой строчке соответствующий результат. Вот сейчас мне в базе набралось 3000 сообществ. К сожалению, с открытыми стенами их не так уж много, поэтому мне пришлось перезапустить поиск. Принцип работы парсера, я думаю, вам понять. Еще раз повторюсь, сбор целевой аудитории это достаточно долго и достаточно нудно по этой причине используя программу комбайн вы можете сразу выполнять несколько действий и парсить и например рассылать что то и проверять пользоваться инвайтером и так далее точно так же как после сбора людей собранное сообщество нужно экспортировать то есть, выбираем кнопочку экспорт я экспортирую всегда в тексте и вам это рекомендую делать выбираете Правильно, что вы хотите экспортировать. В моем случае это парсинг сообществ. Нажимаю на кнопочку экспорт. папки экспорт создается папка парсер сообществ. И в нее выгружаются все результаты работы. Ну, давайте сейчас это проверим. SMM Combine, экспорт, вот, парсер сообществ. Если я выберу колонки, URL, групп, как раз то, что нам и нужен А вот в разделе контакты, как раз контакты руководителей, этих сообществ. То, что в группах пишут в разделе, который так и называется, контакты. И все вот эти вот контакты программа также собирает. Я с результатами поисков плю аналогично, точно так же, как я это сделал и с поиском по людям. То есть это у меня сообщество по английскому языку группы английск Вот так будет понятно. Эта папка абсолютно не будет мешать всем последующим выгрузкам. Так, на этом видео инструкция о... Парсере сообществ закончено. В последующих видеоинструкциях я расскажу о боре участников сообщества и парсере друзей. Всем спасибо. Если у вас возникнут вопросы, пишите их под данным видео.